Добрый день еще раз, дорогие друзья! У нас с вами сегодня традиционная командная встреча по понедельникам. И сегодня мы добрались до темы бонус-наставника. На прошлой встрече мы с вами подробно разобрали информацию по вариантам регистрации. Да? По поводу бонуса покупок и кэшбэка я вам записала видео, где я еще раз рассказала про варианты регистрации и, соответственно, про правила начисления бонуса покупок и кэшбэка. Вот и прежде чем мы с вами перейдем к бонусу наставника, единственное, я хотела бы сделать такую более общую подводку, чтобы понимать, где, в каком месте появляется бонус наставника в общей системе плана вознаграждения, чтобы было понимание общей картины и, из, то есть, как мы разбираем весь этот наш большой пирог вознаграждений. Вот, поэтому давайте вот, вот как мы это сделаем. У нас есть два варианта регистрации. Это Light да, и Classic. Два варианта регистрации. Мы это с вами уже разобрали. И какие бонусы у нас начисляются на лайте и на Classic? И сразу хочу сказать, что у нас в компании нет разграничения на клиентские и партнерские контракты. В некоторых компаниях такое есть, у нас такого нет. У нас человек, который зарегистрировался на пакете Light, получает все вознаграждения согласно условию этого пакета. Человек, который зарегистрировался на пакете Classic, получает все вознаграждения согласно условию этого пакета. То есть никаких извлечений на клиентские и партнерские. Пакеты нет, то есть нет, клиенты ни в чем не ограничены, партнеры ни в чем не ограничены, то есть для всех одинаковые условия. Итак, на пакете лайк у нас с вами прежде всего появляется кэшб кэшбэр, затем бонус покупок. это мы с вами уже разобрали, да? на пакете классик все это заменяется 30 скидкой, да. То есть на пакете «Классик» у нас нет кэшбэка и бонус-покупок, но зато Ой. на пакете «Классик» у нас с вами партнеры получают 30-процентную структуру. Сейчас это сделаем красиво. Вот. И а, то есть это то, а, то что отличает пакет «Лайфиклайф» и пакет, пакет «Классик». После этого... Все остальные вознаграждения, которые у нас есть по маркетинг-плану, они абсолютно одинаковы для пакета Live и для пакета Classic. То есть они уже и для тех, и для других начисляются одинаково. И вот здесь у нас с вами появляется бонус покупок. Бонус покупок, который мы сегодня будем с вами разбирать. Дальше лидерский бонус. Так, неправильно, да? Пишу. Лидерский бонус тоже появляется. Давайте правильно. Какой у нас с вами бонус появляется? Кто помнит? Следующим. Не успели сказать. Бонус роста. От, да, Людмила успела. Бонус роста. Бонус роста. И вот после этого появляется лидерский бонус. И дальше командный бонус. Командный бонус. Дальше у нас еще есть бонусы, которые у нас начисляются по, скажем так, по мотивационным программам. Это travel бонусы, это бонус, какие-то другие виды бонусов. Другие виды бонусов мы пока их здесь сейчас не рассматриваем, мы с вами смотрим на те вознаграждения, которые у нас идут по основной части маркетинг-плана. Вот, то есть вот эти бонусы, они у нас с вами начисляются для и того, и другого контракта абсолютно одинаково. То есть здесь никаких отличий нет. Первое, что я хотела бы сказать, прежде чем непосредственно начнем разбирать бонус покупок, это то, что для начисления кэшбэка и бонуса покупок, для получения скидки нет никаких условий по закупка. То есть есть только условия для продления контракта один раз в год никаких других условий нет. Для того чтобы получать бонус покупок, бонус роста, лидерский бонус, командный бонус у консультанта, да, неважно на каком пакете, у него должен быть личный оборот не менее 15 баллов. Личный оборот 15 баллов это обязательное условие для получения вот этих четырех, четырех видов бонуса. Это вот первое, что нужно сказать. Для получения этих вознаграждений и этих бонусов и всевозможных плюшек, никаких условий нет. Вот, вот это, на этом я хотела бы на это хотела бы обратить внимание. Если у вас личного оборота 15 баллов нет, то, соответственно, вы эти бонусы не получаете. Вот. Ну что, это мы с вами разобрали общую картину, теперь давайте вернемся непосредственно к бонусу наставника. Как начисляется бонус наставника? Бонус наставника можно получить в том случае, если у вас есть хотя бы один консультант. Хотя бы один консультант, которого вы пригласили в компанию. В этом случае и при условии выполнения 15 баллов личного оборота вы начинаете получать бонус наставника. Вот, например, у нас с вами есть Людмила, Людмила пригласила Наталью, Людмила сделала свои 15 баллов, которые нужно сделать, да? Наталья выполнила, сделала, ну, например, тоже 15 баллов. Вот такой вот возьмем простой пример. Вот, Людмила, Наталья, Людмила пригласила Наталью. Так, и, соответственно, бонус наставника – Бонус наставника считается следующим образом. Мы берем личный оборот Натальи, 15 баллов, умножаем на 30%. Так, у вас, конечно же, калькуляторов под рукой нет. Я возьму. Вот, соответственно, умножаем на 30%, это 4,5 условных единицы, Составляет бонус наставника. Дальше условная единица пересчитывается по текущему курсу компании. На сегодняшний день это 88 рублей. И мы с вами получаем сумму 396 рублей. Получает Людмила от оборотов Натали 396 рублей бонуса наставника. На что хочу здесь обратить внимание. Нет никакого ограничения по этой сумме, то есть здесь может быть хоть 0,5 балла, здесь может быть 150 баллов, здесь может быть любая цифра. От любой цифры вам будет считаться 30% бонуса наставника и выплачиваться при условии, если у вас есть необходимый личный оборот для выплаты бонуса наставника. Никаких ограничений по сумме нет. По, по как бы по сумме, то есть вы получаете абсолютно с любой суммы. Дальше. Нет никаких ограничений по самой сумме бонуса наставника. Будет вам начислено там 10 рублей бонуса наставника, вы получите 10 рублей бонуса наставника. Будет вам начислено 10 тысяч бонуса наставника, вы получите 10 тысяч бонуса наставника. У нас есть примеры, когда бонус наставника у консультантов достигает до 30, до 40 тысяч рублей, только бонус наставника, да, и э, это говорит о том, что у человека достаточно большая первая линия, и он с этой первой линии получает э, бонус наставника. Дальше, нет никаких ограничений по количеству людей в первой линии, с которых вы получаете бонус наставника. У вас может быть здесь один человек, вы с его оборота получите бонус наставника, у вас здесь может быть 100 человек, и вы с оборота всех 100 человек будете получать бонус наставника. Еще один важный момент – это то, что бонус наставника начисляется ежемесячно. Это не разовая акция, вы, например, пригласили новичка, пришел к вам новый человек, и вы в этот месяц получили с его оборота бонус наставника. Нет. Сколько бы человек не делал бы покупок, в дальнейшем, он, вы все равно со всех этих оборотов всегда будете получать бонус наставника. Вот. То есть никаких ограничений по срокам тоже нет. Поэтому это такой вот постоянный и очень многими любимый нашими консультантами бонус в нашей системе вознаграждений. Вот. Еще хотела бы показать вам пример, потому что бонус наставника можно получать не только с первой линии. Есть определенное правило, которое позволяет получать бонус из большей глубины. Сейчас я вам покажу, в, каком, в каких случаях это происходит. Представим, что у Людмилы есть не только Наталья, которая делает 15 баллов, а еще у нее есть, у нее еще есть консультант. Ну, давайте, давайте я, Гульнат, да? Вот, Гульнат. Ульнас в этом месяце сделала оборот, ну, давайте, купила 20 мл, 5,4 балла сделала всего, да, вот, одну двадцаточку купила. Но у Ульнас есть еще один консультант, и, ну, назовем ее, давайте, Ольга. Ольга в этом месяце сделала оборот, купила 10,20, да, 54 балла. Сделала оборот. Каковы правила начисления? А давайте еще, чтобы как бы полностью показать, как это все считается, давайте еще продолжим. А у Ольги есть еще один консультант, так, пока видно, да, здесь у Ольги еще есть один консультант, ä, Светлана. И Светлана в этом месяце тоже купила одну двадцатку, 5,4 балла сделала, это все баллы чтобы было понятно, да? Вот, вот такой вот пример. Как будет рассчитываться бонус наставника для Людмилы? Для Людмилы бонус наставника будет считаться следующим образом. То есть она, Людмила, получит бонус наставника от 15 баллов Натальи, от 5,4 бонуса, ой, баллов а, Бульнас, и еще от 54 баллов Ольги, плюс 54 балла. Почему? Почему она получает еще и от Ольги? Потому что ведь в первой линии у нее гульняс, а Ольга у нее уже во второй линии, да? Дело в том, что по правилам начисления бонуса наставника, консультант получает бонус наставника, если, то есть до ближайшего консультанта, который выполнил 15 баллов. То есть, Бульнас у нас с вами бонус наставника от оборота Ольги получать не будет, и поэтому этот бонус все равно будет выплачен Людмиле. То есть, бонус наставника устроен таким образом, что его все равно кто-то получит. Если Бульнас не имеет права получать бонус наставника от оборота Ольги, то оборот Ольги поднимается, условно говоря, выше, да, и от всего с ее оборота бонус наставника получает Людмила. Но почему мы не плюсуем бонус Светлан, баллы Светланы? Потому что Ольга свои 15 баллов минимум выполнила, и бонус наставника от оборота Светланы будет получать уже Ольга. То есть бонус наставника от этого оборота получит Ольга. Поэтому вот от этой суммы будет получать. Часть бонус наставника Людмила. У нас с вами получается 54 плюс 15 плюс 5 4. Это 74 балла. Вот от этой суммы будет Людмила получать бонус наставника. Давайте напишем. Значит, бонус наставника 74 балла. Умножаем на 30 процентов. Это 22 целых 32 сотых условных единицы, и умножаем на 88, 1964 рубля будет бонус наставника при вот таком раскладе. Вот такие вот нюансы есть при расчете бонуса наставника. Вот. Но в основном мы ориентируемся на такую идею, что бонус наставника рассчитывается с первой линии, с нашей первой линии, да, с личных оборотов партнеров первой линии. Это основной принцип. Но при этом есть нюансы, которые позволяют получать бонус наставника и с большей глубины. Вот такой вот момент. И еще я хотела бы вам рассказать, о так называемом лайфхаке, да, который, есть, который лично я использую при работе со своими консультантами. И некоторые консультанты тоже используют для того, чтобы продавцы, те, кто продает нашу продукцию на хорошие обороты, они тоже получали этот бонус наставника. На самом деле это такой спорный момент, потому что некоторые говорят, зачем я буду об этом рассказывать, ну, с точки зрения наставника, вроде как, то есть я теряю бонус наставника, да, получается. С другой стороны, это, скорее всего, такой способ использовать бонус наставника и возможности маркетинг-плана по возможности, то есть на все 100%. Вот. Но я всегда подхожу к этому так. Во-первых. Хотела ли бы я, чтобы мне рассказали об этой возможности, если бы я была на месте этого консультанта? Да? Я бы хотела. Это первое. Второе. Если человек будет разбираться, он рано или поздно все равно в этом разберется. И это то, что вы об этом не сказали вашему новичку. Я сейчас говорю про ситуацию, когда вы знаете об этом, но не говорите. Да? Очень часто бывает ситуация, когда наставники сами не очень хорошо знают маркетинг-план, ну и, конечно же, они не могут и своим продавцам ничего подсказать. вот Но когда ваш новичок разберется и сам все это узнает, у него возникнет вопрос, а чё ж ты мне раньше этого не сказала? Да? И это может вызвать какое-то охлаждение между вашими, то есть в ваших отношениях. То есть тоже, ну, на мой взгляд, не очень хорошо. поэтому я своим новичкам, которые говорят о том, что я буду продавать, или уже по мере того, как я вижу, что человек действительно делает хорошие обороты, я всегда ему предлагаю возможность воспользоваться вот этим лайфхаком, о котором я сейчас расскажу, для того, чтобы получать бонус на станках. О чем? Итак, два варианта, да, то есть я работаю с двумя вариантами. Первый вариант. Первый вариант. Прежде чем зарегистрировать человека, я, естественно, с ним беседую, спрашиваю, какие его намерения в компании, что он хочет. И если, я, если человек, кандидат, говорит о том, что я собираюсь работать на продажах, и тогда я спрашиваю, о каком объеме продаж примерно идет речь, и человек, например, говорит, ну, буду продавать тысяч на 20, например, да, в месяц. Вот. То есть я изначально, выяснилось, что человек собирается заниматься продажами и продавать на достаточно существенные суммы. Вот. И в этом случае я ему говорю, тогда я предлагаю тебе зарегистрироваться по системе двух контрактов. И поэтому я предлагаю этому человеку самому зарегистрироваться на пакет Лайк. Зарегистрироваться на Лайк и под себя зарегистрировать на пакет классик, например, мужа, вот, на пакет классик. И а, тогда, значит, для того, чтобы получить бонус наставника со своих оборотов, на пакет лайк этот человек закрывает 15 баллов, все остальные обороты он делает, ну, например, здесь вот 150 баллов, да? он делает на пакет «Классик». Он покупает на пакете «Классик». В этом случае он получает бонус наставника. Здесь можно еще ввести усовершенствование, можно здесь закрывать на 20 баллов для того, чтобы еще принять участие в розыгрыше, который мы ежемесячно проводим. Но это уже другая история. Вот этого, этих 15 баллов достаточно для того, чтобы получать бонус наставника. И в этом случае наш с вами... Консультант дополнительно получает достаточно существенную сумму. Ну вот умножьте, например, 150 баллов. давайте возьму другой маркер, ничего не видно. Например, 150 баллов да, умножаем на 30%, умножаем на 88 рублей. Это у нас с вами переводится, да? И давайте посчитаем, сколько дополнительно получит еще консультант. 3960 рублей. Вот такая вот будет добавочка за, для, за то, что человек работает по системе двух контрактов. Вот, поэтому тем, кто приходит на продажи, тем, кто собирается продавать, и изначально заявляет, что я собираюсь продавать на существенные суммы, я им предлагаю вот такую схему. Я всегда говорю, вам придется мне довериться, потому что если я сейчас вам начну все это объяснять, это надолго, просто сделайте вот так. Это в случае, если мы сразу увидели, что человек идет на продажу. Но мы не всегда можем изначально увидеть и изначально понять, что наш с вами новый партнер собирается работать на продажах, и он сам об этом еще не знает. Иногда приходят просто для того, чтобы купить для себя, приходят для того, чтобы просто для себя и для близких, или там для ближайшего окружения. То есть нет каких-то намерений продавать достаточно серьезно. Вот, и в этом случае, то есть понятно, что человек самостоятельно выбирает между этими двума, двумя пакетами, обычно это бывает, конечно же, пакет классик, вот, и когда я вижу, что первый месяц человек сделал достаточно существенные обороты, второй месяц сделал существенные обороты, я ему предлагаю заключить второй пакет классик. То есть получается, что в, во второй схеме, у нас с вами, то есть у нас с вами, вот человек зарегистрировался изначально на пакет классик, да? Например, классик. Классик. И если я вижу, что он хорошо продает, я ему говорю, зарегистрируйся еще на один пакет классик. То есть сделай еще один контракт под собой. То есть создай свою первую линию. И точно так, же, точно так же распределяем обороты. То есть 15 баллов на первый контракт и остальные баллы на второй контракт. И таким образом консультант начинает дополнительно получать еще бонус наставника. Не встречал еще ни одного консультанта, который бы сказал, зачем я это сделал. Все, как правило, бывают довольны, потому что если взять этот оборот 150 баллов и даже меньше, да, то сумма первого месяца бонуса наставника уже окупает вложение в дополнительную шкатулку. Вот такой вот момент. Вот, вот такой вот лайфхак по, по работе с продавцами. Это, наверное, все, что я хотела рассказать про бонус наставника на сегодняшний день. Бонус достаточно просто начисляется, достаточно просто рассчитывается, никаких подводных камней нет абсолютно, и приносит очень хорошую прибавку к общему бонусу в том случае, если вы расширяете свою первую линию, если вы ее развиваете, если вы... Работайте по приглашению новых людей. Вот. Поэтому, если есть какие-то вопросы по бонусу наставника, то, пожалуйста, задавайте. Сейчас самое время. Если будут вопросы, то обязательно спрашивайте. Я вот хотела не вопрос задать, а я вот считала, да. если, ну, конечно, для работы шкатулка-то все равно нужная, вот. А так, если и тот, и другой на пакете, два контракта на пакете лайк, и делают, допустим, минимальный оборот, 15, первый и 92, то это как бы вкладывают вот в одном банке, 4% за месяц не получишь. А здесь получается 30, ну если хорошие продавцы, если вкладываешь 30 тысяч, то получается, получаешь еще 4% процента ну, как бы, еще дополнительно это 1000, то ли 1200, то ли 1500, у меня сейчас вот я это, на улице, нет у меня под рукой записи, но это я тоже пил. как бы хорошо. Это, спасибо, что обратила на это внимание, да, потому что я такой вариант не рассматривала, вот, но ты абсолютно права, то есть, если регистрироваться на пакет а, Light, да, то есть, если вот а, работать на пакете Light, то вы получаете 34% возвратных бонусов, а это на 4% больше, чем скидка, и, соответственно, вы получаете еще дополнительную выгоду. Поэтому, Людмила, спасибо большое, что обратила на это внимание. Это действительно так. Поэтому на пакете Light продавцам еще более выгодно. Единственная разница заключается в том, что вы сначала платите по цене каталога, а потом получаете возвратные бонусы. Но это существенно, как бы, это ощутимо и, скажем так, заметно только в первый месяц, да, когда вы делаете, покупаете первый, первую партию продукта. А в следующие месяцы, когда уже включается возвратный бонус, то есть вы перестаете это замечать. Ну, то есть для вас становится все так же, как на пакете Classic, но только на 4% больше. Вот, спасибо, Людмила, что заметила и обратила на это внимание. Это очень тоже важное такое замечание. На этом у нас с вами разговор про бонус наставника мы завершаем. В на следующих встречах мы с вами разберем следующие бонусы. Бонус роста, лидерский бонус и командный бонус.